Сегодня я развиваю бизнес высоких технологий и больших возможностей. International Auto Club – это автоматизированная платформа, объединяющая потребителей и бизнес, и которую мы развиваем через партнерские программы. Как работает эта система? Все очень просто. Я беру свой смартфон, на котором установлено мобильное приложение International Auto Club, скидываю свою реферальную ссылку своим знакомым, они по ней регистрируются и совершают выгодные для себя покупки. И я с этого получаю кэшбэк. Кэшбэк – это реально живые деньги. Далее они регистрируют других участников системы, и они с этого зарабатывают, зарабатывают с выгодных покупок. Соответственно, я получаю со всей этой реферальной сети, и это очень выгодно. Фактически, это система многоуровневого маркетинга, и вы уже являетесь ее участником, просто еще об этом не знаете, и с этого ничего не зарабатываете. Пора на этом зарабатывать. Смотрите подробное видео прямо по ссылке и регистрируйтесь прямо сейчас.